вас беспокоит что если вы примете себя это усилит эго забудьте об эго примите себя об эго мы позаботимся потом сначала целиком и а полностью тотально примите себя пусть придет эго не такая уж большая эта проблема и чем эго больше тем легче оно лопается. Оно как воздушный шар. Оно раздувается, но стоит только его уколоть, и оно исчезнет. Пусть будет эго, это допустимо. Но примите себя, и все начнет меняться. Фактически тотальное принятие означает принятие в числе прочего и эго. Начните с принятия и в нескольких великих эгоистах нам нужны все возможные люди